В кабинет к гинекологу врывается разъяренная женщина из порога кричит доктор что вы мне справки написали здоровая доктор а что я должен был написать она ну например маленькая или как у всех подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки я думаю тебе именно тебе это не сложно, а мне будет очень приятно.